Окей, okay. мы начнем с VMware. Эти ребята сделали поиск бесплатной версии VMware очень трудным. И VirtualBox, и VMware имеют бесплатные версии. VMware Workstation Player, ранее известный как Player Pro, это десктопное приложение для виртуализации, доступное к скачиванию бесплатно для использования только лишь в личных целях. Они не хотят, чтобы вы имели бесплатную версию. Однозначно, они хотят, чтобы у вас была платная версия, которая называется VMware Workstation Pro. Чтобы найти бесплатную версию, можете сходить почитать раздел «Вопросы и ответы» по Workstation Player на официальном сайте. Это поможет вам получше понять, что из себя представляет этот плеер. А если вы спуститесь ниже, то вы найдете там ссылку для скачивания. По этой ссылке мы попадем на страницу для скачивания Workstation Play. Это загрузки бесплатной актуальной версии. Вот они. На момент снятия видео, это версия 12. На момент, когда вы смотрите это видео, будет более новая версия. В общем говоря, вам придется конкретно поискать на этом веб-сайте, где находится актуальная версия, или бесплатная актуальная версия для некоммерческого использования, которая называется «VMware Station Player». Тут у нас есть версии для Windows и для Linux. Загружаете версию, которая вам подходит, и устанавливаете этот софт. Есть версии VMware для Mac, и они называются VMware Fusion и VMware Fusion Pro. За них придется заплатить, но это касается лишь маководов. Если у вас возникает желание сравнить между собой BMW iBook Station Player и BMW iBook Station Pro, это можно сделать по ссылке, указанной в книге. Но я вам расскажу об отличиях между этими двумя версиями. Фактически в Player меньше функционал, но это никак вас не затронет, если вы используете его для создания тестовой среды. А если дело будет касаться вашей безопасности и приватности, то тогда это будет иметь значение. И мы поговорим об этом больше в дальнейшем. Так что скачиваем здесь файл, получаем наш плеер VMw. Понятно, что мы тут смотрим, как он устанавливается на Windows. Но процесс весьма схож и на других операционных системах. Нажимаем «Далее». «Принять условия». «Добавить драйвер расширенной клавиатуры». Эти опции я уберу, но это на ваше усмотрение. Вам определенно нужны обновления. Если вы в целях обеспечения безопасности, собираетесь использовать этот софт позже в качестве способа изоляции. Итак, установлено. Все прошло довольно-таки легко. Вот наш плеер. А то, что я выделил, это виртуальная машина с Windows 7 на борту. Пока мы устанавливали плеер, я пошел на эту страницу. Уже ранее я вам ее показывал. Выбрал здесь операционную систему Windows 7. Конечно, я мог выбрать любую другую при желании. Давайте я удалю ее из библиотеки и покажу вам, как их добавлять сюда. Мне нужно выбрать скачанную с этого сайта виртуальную машину, потому что это будет файл с требуемым для плеера расширением. Вот этот файл. OVF-файл. Открыть. Импорт. На это может понадобиться время, в зависимости от производительности вашей машины. Теперь она установлена. Выделите ее. Нажмите «Запуск». Это запустит операционную систему. Если нажмете правой кнопкой мышки на нее, «Настройки», то увидите различные виртуальные устройства, которые были установлены. Далее у вас может быть, а может и нет. Сетевой адаптер, который был обнаружен и размещен здесь. Если нет, то нужно нажать «Добавить». Выбрать сетевой адаптер. Далее. Выбрать подходящие опции. Обратите внимание, здесь очень важна настройка, если вы собираетесь в каком-либо виде просматривать сетевой трафик. В некоторых разделах курса мы будем смотреть на сетевой трафик при помощи анализатора протоколов под названием «Wireshark». Чтобы заниматься этим, нам нужно поставить здесь режим моста. Режим моста означает, что вы присоединяетесь, как сказано здесь, напрямую к физической сети. А если выбрать «Над», то вы будете использовать хост-машину в качестве шлюза. Что означает, у вас не будет возможности смотреть на сетевой трафик. Так что нам здесь нужно поставить соединение по мосту, если мы собираемся смотреть на сетевой трафик. Отменяю эту настройку, поскольку адаптер у нас здесь уже настроен. А настройки на этой вкладке, поскольку мы скачали виртуальный образ, то это значит, что нам не нужно ничего здесь настраивать. Не нужно указывать, какая гостевая операционная система будет, Будет на виртуалке и так далее далее я запущу операционную систему теперь в зависимости от того что вы скачали там уже будут установлены так называемые инструменты VMware, VMware Tools. Инструменты VMware — это программные драйверы, позволяющие корректно работать монитору, USB. Знаете, всякие разные драйверы, какие только могут быть. Скажем, если бы вы купили ноутбук Sony, то на нем был бы установлен целый набор оригинальных драйверов Sony, также и с VMware. Внутри есть драйверы под названием инструменты VMware. Если окажется, что эти инструменты не установлены, то вам, возможно, появится подсказка об этом, или, что более вероятно, если нужно будет их обновить. Для обновления нам нужно нажать на Player, Manage, обновить инструменты BMW Tools и пройти через процесс их установки. Нам тут даются некоторые указания о том, что если вы видите, что инструменты не устанавливаются, то нужно открыть диск d /setup .exe. В общем, пройдете через этот процесс. Установите их точно так же, как устанавливаете любую другую программу. А вот и оно. Смотрите. Теперь нам тут говорится, что необходимо обновить какие-то файлы. И причина, по которой их нужно обновить, в том, что, собственно говоря, инструменты VMware уже установлены. И эти процессы запущены в данный момент. Наконец-то установка завершена. Нам предлагается перезагрузить систему. И, конечно, теперь у вас есть операционная система, какой бы она ни была. Вы можете с ней экспериментировать, как душе угодно. Не заботьтесь о том, что что-то может пойти не так. Теперь, если вы посмотрите сюда, то увидите, что можно нажать на паузу или перевести в режим ожидания. Нажимаем «Да». И это останавливает систему. И по сути дела, это использует память и делает копию системы. И затем вы можете перезапустить ее с той паузы в работе. Что касается недостатков VMware Workstation Player, то вы не можете делать так называемые снапшоты. Снапшот делает копию текущего состояния виртуальной машины. Он берет все, что есть в памяти, и берет копию жесткого диска, и создает полную копию машины. Это означает, что вы можете совершить ошибку, а затем вернуть все обратно. И у вас может быть целое дерево различных снапшотов, в которых вы делаете различные изменения и различные обновления. А в бесплатной версии этого делать нельзя. И это не очень классно. Вам может пригодиться эта функция, а может и нет. Как бы то ни было, VirtualBox позволяет это делать. И Я бы порекомендовал вам поиграться с обоими продуктами и определить, какой из них вам нравится. И если вы начнете заниматься виртуализацией более серьезно, то возможно купите Pro версию VMw, потому что в ней имеется больше функционала, чем VirtualBox. Так что смотрите сами. Чтобы установить виртуальную машину при помощи диска или ISA образа, их нужно сначала где-то достать. В качестве примера идем на сайт Debian, загружаем файл, получаем ISO образ. Теперь в плеере нажимаем «Файл». «Новая виртуальная машина». И если у нас физический диск, то следует его вставить в привод и убедиться, что эта виртуальная машина может с ним работать. И я могу пойти и выбрать ИСО образ, что является более распространенным вариантом. Открываю папку загрузки. Вот этот ИСО образ. Открыть. Далее. Дайте имя машине, какой захотите, ведь она будет использоваться для тестирования. Эти настройки не особо важны. Вам не нужно беспокоиться об объеме. По умолчанию здесь выделяется 20 гигабайт для диска. Но виртуальная машина будет занимать все больше места во время ее использования. Это в буквальном смысле виртуальный диск. И лучше будет разбить диск на несколько файлов. И можете прочитать здесь. Разбиение диска облегчает перенос виртуальной машины на другой компьютер. Но это может снизить производительность при работе с очень большими дисками. Далее мы можем настроить виртуальную машину. Мы уже говорили о настройке сетевого адаптера. Можем поменять здесь на мост. Завершить. И далее вы проходите через процесс установки операционной системы. Как обычно это и происходит. Вы можете знать или нет, как устанавливается Debian, а если это Windows, то появляются опции с подсказками, как ее установить. Вот так мы устанавливаем Debian. Вот почему лучше брать виртуальные образы для тестирования, потому что они избавляют вас от полного процесса установки системы. Давайте теперь рассмотрим VirtualBox. VirtualBox бесплатный, и большая его часть имеет открытый исходный код. Но не вся. Если мы зайдем на эту страницу... Это ссылка для скачивания. Есть поддержка Windows, macOS 10, Linux и даже Solaris. А здесь ссылка для скачивания операционной системы, которая вам нужна. Сейчас мы собираемся скачать версию под Windows. Нажимаем сюда. Будет скачен исполняемый файл. Нам также может понадобиться вот это. Все поддерживаемые платформы. Вот ссылка. Что же это такое? Большая часть VirtualBox имеет открытый исходный код, но есть и некоторые вещи, имеющие закрытый исходный код, поэтому они поставляются раздельно или внутри этого пакета. Это такие вещи, как поддержка USB 3, VirtualBox RDP и также шифрование образов дисков. Нажимаем и дополнительно скачиваем этот пакет. Идем в папку с «Загрузками». Там у нас VirtualBox. Двойной клик по нему. Запускаем. И это довольно стандартный процесс установки. Проходим через все опции. Теперь, если мы настраиваем его в качестве тестовой среды, приемлемо выбрать все эти компоненты. Здесь у нас всего лишь предупреждение о том, что ваша сетевая карта будет отсоединена, а затем вновь подключена после окончания установки. Вам нужно нажать «Да» на вопросы о драйверах и безопасности. Можете при желании поставить галочку «Всегда доверять программному обеспечению от Oracle». Я этого делать не буду, поскольку не доверяю Oracle полностью, даже несмотря на то, что это лишь тестовая машина для курса. И мы можем начать. Теперь переходим к OS Boxes. И это позволит мне скачать VDI-версию VirtualBox. Ее можно открыть, нажав New. Выбрать операционную систему. В данном случае это версия Linux. Далее, далее использовать существующий виртуальный диск. Linux Slide. Это форматы виртуальных дисков. И вот. Я могу установить ее. Здесь она начинает загружаться, как и любая другая операционная система. Я удалю ее. Если вы скачали OVA или OVF файл, а вы можете найти подобные файлы вот здесь, по этой ссылке, я тоже и скачал, то можно зайти в меню «Файл», «Импорт приложения», Найти приложение, которое вы скачали. Вот он. Это OVA-файл. Далее. И здесь вам предоставляется возможность изменить ваши настройки сети и различные другие настройки. Нажимаем вот. Это займет немного времени, в зависимости от скорости вашей машины. Как только импорт будет завершен, вы увидите это здесь. Запущено. Это операционная система. Windows 7. Можете нажать правой кнопкой мышки, «Настройки». Изменить все текущие настройки, которые вы видите. «Сеть». Вам необходимо поставить соединение по мосту. Как мы уже обсуждали, если вы хотите иметь возможность мониторить трафик, а не пропускать его через хостовую машину, можете заметить здесь, настройки сети меняются, поскольку я поменял их на соединение по мосту. Работает. Вот все виртуальные приводы и устройства. Вот ваш сетевой мост. USB, видеопамять и так далее. Теперь, если вы хотите настроить операционную систему в виртуальной машине с диска или образа ИСа, вам нужно зайти в меню «Новое» и сначала настроить шаблон вашей виртуальной машины. В данном случае я выбираю Linux Debian 32 бита. А вы можете выбрать какую-либо другую, которую собираетесь использовать. «Создать виртуальный диск сейчас». Создать. Использование VDI нас устроит. Большая часть настроек по умолчанию подойдет нам для тестовой среды. Динамически выделенный объем диска — это лучший вариант. Он означает, что в этом случае объем виртуального диска будет увеличиваться по мере надобности. Вместо создания одного большого диска, что сохранит вам больше памяти. 8 гигабайт лимит на объем виртуального диска. Этого должно хватить, если только вы не собираетесь создавать большие файлы. И затем нам нужно поместить диск в эту машину и запустить ее. Идем в Настройки. Запоминающее устройство. Видим здесь пустой диск. Теперь, если я нажму сюда, или сюда, то я смогу выбрать местоположение. Откуда я хочу выбрать этот диск? Если у вас установлен физический диск, то вы можете выбрать его, выбрать, где этот диск находится. Возможно, он на диске D. Либо вы можете выбрать виртуальный диск типа ISA, который я скачал. Вот это 32-битная версия. И таким образом он оказывается смонтирован здесь. Нажимаем ОК. Пуск. И вот начинается процесс установки как если бы это была любая другая операционная система, которая у вас имеется. Если это Windows, то вам нужно будет пройти через процесс установки Windows. У нас тут установка Debian, и я запустил графическую версию установки Debian. Вам нужно пройти через нее, чтобы установить эту систему. И одна из причин, почему вам стоит скачать виртуальные образы вместо этого, заключается в том, что вам не придется проходить через подобные процессы установки системы, поскольку кто-то другой уже сделал это для вас. Если вы взяли виртуальные машины с уже загруженными, установленными и настроенными системами, очевидно, что если вам нужно нечто особенное, то вам придется установить и настроить систему самостоятельно. VirtualBox есть такая вещь, как Guest Editions, гостевые дополнения. Это похоже на инструменты VMware Tools. Это добавляет такие возможности, как вырезать и вставить между гостевой и хостовой системами и улучшенную поддержку других возможностей гостевых операционных систем. Однако VirtualBox не очень понятно, как установить это. Нажимаем правой кнопкой мышки на интересующей вас виртуальной машине, настройки и затем на запоминающее устройство. Далее выбираем пустой слот для диска. Можете добавить диск, если у вас его еще нет. Далее выбираем здесь ⁇ Выбрать виртуальный оптический диск ⁇ И вам нужно указать путь до места, куда вы установили VirtualBox, Program Files, Oracle, VirtualBox. И там вы увидите ISO-файл, который они туда поместили, под названием vbox guest -editions Нажимаете на «Открыть». И вы увидите, что он добавлен как образ ISO. И он будет доступен во время загрузки операционной системы. Это работает точно так же, как любой другой ISO-диск. Так что нажимаем «Ок». И затем давайте запустим операционную систему и получим доступ к этому диску. Итак, можете заметить, диск смонтирован. Можно попробовать запустить 32-битную или 64-битную версию, в зависимости от версии, которая у меня установлена. Я запущу эту. Пройду через все опции. По завершении всегда нужна перезагрузка. Для включения дополнительных возможностей идем в настройки. Расширенный. Общий буфер обмена. Можете выбрать, будет ли он направлен от хостовой гостевой системе, или от гостевой к хостовой, или двунаправленной. Также можно настроить drag-and-drop, перетаскивание. Например, чтобы вы могли что-нибудь перетащить из хостовой системы сюда в гостевую. Понятно, что все это вызывает вопросы безопасности, но мы настраиваем тестовую среду. Вы также можете настроить общие папки, чтобы обмениваться файлами между вашими гостевой и хостовой операционными системами. Системами. опять же встают вопросы безопасности в общем это были гостевые дополнения вам также нужно будет установить пакет расширений для VirtualBox напомню это нужно для поддержки контроллеров USB 2 и 3 доступ к виртуальной машине по RDP шифрование образов дисков виртуальных машин но вы можете погуглить чтобы узнать что еще поддерживает этот пакет в основном он предоставляет вам полную функциональность VirtualBox и если вы зайдете в файл параметры расширение, Выберите расширение, которое скачали. Открыть. Здесь будет написано, что это расширение делает. Видим, здесь сказано почти то же самое, что я упомянул про USB. RDP. Здесь есть еще вещи, связанные с веб-камерой, шифрованием диска. Нажимаем «Установить». И если желаете, можете ознакомиться с лицензионным соглашением. Я согласен. Да. Начнется установка расширения. Окей. Okay. И вот расширение установлено, и данный функционал теперь доступен для вас внутри VirtualBox. Одна из отличных возможностей VirtualBox — это снимки состояния системы, или снапшоты. Чего нет в VMware Workstation Player, но есть в VMware Workstation Pro. Снапшоты позволяют вам сделать полную статическую копию памяти из жесткого диска. И затем продолжить исследование операционной системы. А позже, на определенном этапе, вы можете принять решение вернуться обратно к той копии, если нужно. Другой способ использования снапшотов, это создание копии различных вещей, с которыми вы собираетесь поэкспериментировать. Вы устанавливаете одну вещь, создаете снапшот, устанавливаете что-то еще, делаете снапшот, и вы можете переключаться туда-сюда между двумя снапшотами. Вы также можете что-либо тестировать. Увидели, что что-то не Работает. Вернулись к предыдущему снапшоту. Так что снапшоты — это реально крутая, определенно полезная вещь для тестирования. А эта кнопка дает вам возможность склонировать виртуальную операционную систему целиком. Операционная система, которую я буду использовать в этом курсе, и которую я буду использовать для демонстрации, — это Kali Linux, или Kali Linux 2.0. Kali Linux, в прошлом известный как Backtrack, — это дистрибутив на базе Debian. Вы можете наблюдать его на ваших экранах. Похож на Дебиан, который мы видели ранее. Это потому, что он находится в составе известного окружения. Он имеет коллекцию инструментов безопасности, приватности и компьютерной криминалистики. Видим их здесь. Их много. Кали также отличает выпуск регулярных обновлений по безопасности, что хорошо. Поддержка архитектуры ARM, выбор популярных графических окружений. Как я уже говорил, здесь вы можете лицезреть гном. Но вы можете выбрать также KD, XFCE, May, E17, LXD и другие. И разработчики делают постоянные обновления до последних версий. Однако, эта операционная система не для повседневного использования. Она содержит полезные инструменты для безопасности и приватности которые я буду демонстрировать в этом курсе например как мы будем использовать ее для мониторинга подозрительного трафика например троянов или крыс или приложений отправляющих данные или следящих за нами или просто для того чтобы показать вам как может быть взломан ваш браузер все это в кали Linux. я скачал диск с кали или и сообраз диска заходим по этой ссылке скачиваем нужную версию но я бы не рекомендовал делать так, потому что вам нужно монтировать этот ИСА и устанавливать систему. И это займет время. Вы можете просто взять виртуальный образ. Пройдите по ссылке. Вот она. Здесь у нас VMware образы. Здесь VirtualBox образы. Также торрент-файлы. Опять же, это потому, что мы делаем это для тестирования. И если бы это предназначалось не для тестирования, то тогда, возможно, вы бы захотели установить калис самостоятельно. Но мы собираемся использовать ее для тестирования. Так что эти предварительно собранные образы должны нас устроить. Обратите внимание, что имя пользователя root, а пароль tour. Вы можете также скачать Kali Linux на сайте osboxes.org, несмотря на то, что это не официальная версия, как-то версия, которую можно достать на веб-сайте offensivesecurity.com, потому что именно эти ребята разработали Kali. Но сайт osboxes это альтернативный вариант. Вы можете взять здесь версии VMW и VirtualBox, VDI. Здесь указан пароль и имя пользователя. Thank you.